Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 23-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы видели землю Айнджалут, видели, как Путту смог использовать ее в свою пользу, расположив в ней войска в удивительно стройном порядке. Он смог использовать малейшие средства и возможности для того, чтобы поставить большую армию татаро-монголов Такое тяжелое положение, с которым она никогда в своей жизни не сталкивалась. Кутуз, да помилует его Аллах, по воле Аллаха и при его помощи смог осуществить этот план по уведению всей монгольской армии во вовнутрь долины айн Как мы рассказывали в прошлый раз, этот план состоял из трех шагов. Первая часть плана заставить татаро-монголов сражаться у входа в долину так долго, сколько это было возможно, чтобы истощить силы татаро-монголов. Затем второй этап. Аззагер бейбарс должен был увести татаро-монгольские войска вглубь долины Айнджалут. Далее третий этап. И это то, на чем мы остановились в прошлой серии. Кутуз, да помилует его Аллах, отдает приказ перекрыть северный проход, тем самым заблокировав обе армии внутри долины Айнджалут. Сам Кутуз, да помилует его Аллах, также принимал непосредственное участие вместе со своими воинами в сражении. После того, как обе стороны – мусульмане и татаро-монголы – оказались заперты в долине, произошло одно из самых отчаянных сражений в истории всего человечества. Огромные армии с непомерной численностью, яростная битва, ограниченное пространство, отсутствие возможности избежать, убежать или защититься, кроме как за мечом и кольчугой. Дорогие братья и сестры, я верю, что мусульмане в этом сражении всем сердцем были обращены к Аллаху Аззау Джалле. Наш Господь, Субхану, помогает лишь тем, кто помогает Ему. А помощь Аллаху Аззаваджаля заключается в практиковании Его шариаты с искренним намерением ради Него, Аззаваджалля. И вот тогда не спасылаются милости Господа миров, субхану таля. Не спосылается помощь милостивого, о которой мы можем не знать и не видеть ее, но о которой ведает лишь Господь миров, субхану Одна из самых суровых и яростных битв в истории случилась между сильнейшей армией в мире и простой армии Египта и Сирии на земле Айнджалут. После прохождения немалого времени, которое мусульманам показалось не часами, а днями, в этом одном сражении чаша весов по милости Аллаха начала понемногу склоняться в сторону мусульман. Мусульмане сражаются и видят перед собой либо победу, либо шагаду – смерть на пути Аллаха. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Вы только вслушайтесь, будет убит или одержит победу. Либо он примет мученическую смерть на пути Аллаха и станет шахидом, либо одержит победу в сражении. Обегство а или поражение вообще не рассматривались мусульманами. Татаро-монголы же воевали либо на жизнь, либо на смерть, и сражение было по-настоящему отчаянным. Затем по воле Аллаха случилось то, что перевернуло ход всего сражения. Джамалуддин Акуша Шамси, один из сирийских эмиров, которые некогда состояли в армии Аннасара Юсуфа аля ступил вступил вперед. Это был довольно ловкий и искусный воин. Он двинулся вперед и стал прорвать ряды татаро-монголов, пока не дошел до самого кит -Буги. Между ними произошла тяжелая борьба, в ходе которой Джамалуддин Акуш силой ударил своим вскинутым вверх мечом, и отсек голову кит великого и опытного полководца. Который покорил весь мир. Его голова покатилась по земле, а его мертвое тело тяжело опустилось на землю. И день тут для неверующих будет тяжким. В этот день с падением головы этого гордеца пал весь моральный дух татаро-монголов, и успех мусульман становился все более очевидным. Татаро-монголы теперь уже искали пути к бегству. А бегство было возможно только через северный проход в долину. Татаро-монголы бросились к выходу а мусульмане шли вслед за ними. Монгольские солдаты смогли пробиться к выходу и покинуть долину Айнджалут, но мусульмане продолжали их преследовать. Татаро-монголы в своем бегстве достигли города Бейтшиан. Многие их солдаты были убиты еще в пути, но основная их численность спаслась в Бейтшиане, в котором они обосновались. Они не видели другого выхода, кроме как дать бой этим мусульманам, которые их преследуют. Так, в этот же день, 25-го Рамазана, 658 года по хиджре в Бейджиане произошло еще одно свирепое сражение. Возможно, даже, как говорят историки, это сражение было еще более суровым, чем само сражение при Айнджалути. В этом великом сражении татаро-монголы оказали сильнейшее сопротивление, и Куттузу вновь пришлось лично принять участие в бойне. Дорогие братья и сестры, Куттуз не был рядом с этими событиями. Он по-настоящему находился в центре этих событий. Его воины видели каждый предпринимаемый им шаг. И когда Кутуз, да помилует его Аллах, увидел, что татаро-монголы дерутся до последнего, и что ситуация вот-вот может переломиться против мусульман, он произнес свои известные слова. Во имя Ислама, во имя Ислама, во имя Ислама. Трижды повторив эти слова, он вознес свои руки к небу и возмолился в прекрасной великой молитве, выказывая тем самым свое преклонение пред Господом Святым и Велик. О Аллах, помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Посмотрите на эту смиренность, на эту покорность в подобной ситуации. Я не Аль-Малик Аль-Музафар, я не султан Египта, я не полагаюсь на поддержку этой армии, я всего лишь твой раб. Помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Эта покорность, дорогие братья, в Аллахе стала скалой, обрушившейся на татаро-монголов и погубившей их. Пришла помощь Аллаха, Господа миров суб Силы полностью покинули татаро-монгольских воинов. Они рассыпались, словно мухи, по полю боя. Часть из них была убита мусульманами, преследовавшими их, а другие были взяты в плен. Когда бой закончился, мусульмане стали подсчитывать количество убитых и сбежавших татаро-монголов. Сколько татаро-монголов сбежало в сражении при Айнжалути, как вы думаете? Представьте себе, ни один воин, все солдаты монгольской армии были убиты. Исчезла армия, которая погубила весь мир, полностью испарилась. Не осталось ни одного монгольского воина, который мог бы передать новости пограничникам в Дамаске, в Алеппе или в других городах. Вдумайтесь, так погибла самая крупная армия самого сильного государства в мире от рук мусульман. Не вы убили их сами, а Аллах убил их. Вот так вот, дорогие братья. Что в первую очередь сделал Кутуз, да помилует его Аллах, когда увидел гибель этой опасной армии? Поднял ли он свою голову, как это делают заносчивые правители, одолевшие своих врагов, читая победу всецело лишь своей заслугой? Нет, он прекрасно понимал, кто стоит за этой победой. Куттуз, да помилует его Аллах, слез со своего коня и уткнул свое лицо в землю в земном поклоне Аллаху Аззаваджалля, благодаря Господу миров за честь быть муджахидом на пути Аллаха за то, что даровал ему победу над врагами Аллаха Аззаваджалля. Вскоре, после этой славной, великой победы, он незамедлительно послал письмо к жителям Дамаска, которым он извещал их, и обратите внимание на его слова: Воистину, Аллах Аззаваджалля, унизил татаро-монголов в сражении при Айнджалуд». Победу он относит к ее истинному устроителю. Победу он относит к Аллаху Аззаваджаля. Письмо прибыло в Дамаск 27 или 28 Рамазана. И когда жители Дамаска получили это письмо, они совершили восстание и убили всех находившихся там татаро-монголов. Где они были до этого несколько дней назад? Все дело в примере для подражания, дорогие братья и сестры. Все дело в напоминании о славных днях, в напоминании о великой цели. Ситуация в Корне изменилась. Татаро-монголы бежали, как запуганные мыши. И Кутузда помилует его Аллах, сразу же после сражения отправился со своей армией в Дамаск. 150 километров в сторону северо-востока от долины айн он не терял ни минуты, нет в его жизни покоя, нет в его жизни лени и апатии. Одно дело сменяется вторым, а второе третьим, и так на протяжении всей своей жизни, да будет доволен им Аллах и да сделает его довольным своим уделом. Буттуз вошел в Дамаск 30-го Рамазана 658 -го года по Хиджре, спустя пять дней после сражения при айн Улицы города были украшены, мусульмане его встречали как завоеватели. Это был самый счастливый канун праздника для мусульман в течение последних более, чем 40 лет. 40 лет, дорогие братья, мусульмане терпели беда от татаро-монголов. С 616 или с 617 -го года, с начала татаро-монгольского нашествия на мусульман, люди не видели ни одного счастливого дня. Сегодня же, в самый лучший день года, отмечается не только праздник разговения, но и праздник Победы. Скажи, это благо от Аллаха и Его милость. Пусть они радуются этому, ведь это лучше всего, что они собирают. Вскоре после прибытия Кутуза в Дамаск, дела начали налаживаться. Между мусульманами и некоторыми христианами оставались некоторые недомолвки из-за их прошлых действий, их сотрудничества с татаро-монголами. Но как только пришел Кутуз, да помилует его Аллах, все пришло на свои места. Он проводил справедливую политику и в судебном порядке разрешал конфликты между людьми таким образом, что ни один христианин или иудей не был притеснен на земле мусульман. После этого он отправлял отряды во все уголки Сирии, в Комс, в Хама, в Алеппо и так по всей Сирии. И даже в Турцию и в Ирак, для того, чтобы прогнать татаро-монголов отовсюду. Татаро-монголы же были вынуждены бежать. Таким было положение, дорогие братья и сестры, после сражения при Ань-Жалуте. Сражение одного дня. Кутуз в этом сражении вступил в противостояние с самой могущественной силой в мире, однако он всецело полагался на того, кому принадлежит Царство Небес и Земли: на того, кто помогает и поддерживает. На того, кто перевешивает одну чашу весов на другую, субхану ва-та'аля. Затем Кутуз после этой безупречной победы принял одно из самых важных решений в своей жизни это решение о повторном объединении Египта и Сирии. Для этого были проведены худбы в Ираке, Турции, Сирии, Палестине, Египте и Хаджазе, во всех уголках этих стран. Всего лишь по причине одной этой победы, победы при Анджалуте, это была по-настоящему славная, самое, что ни на есть, великая победа. Хуттуз, да помилует его Аллах, распределил должности среди своих эмиров. Он делегировал эмираты таким, как Джамалуддин Акуш и другие эмиры и правители. Он не забыл и об эмирах о в Сирии, несмотря на их прошлую темную историю, после того, как те узнали истинное свое положение, поняли, кто они, а кто эти великие люди Уммы. Это было сделано ради сохранения стабильности в регионах Шама и Египта. После того, как решил все вопросы, 26 числа месяца Шауаль 658 года Кутуз вышел в обратный путь. Обратите внимание, мои братья и сестры, на эти числа. Не прошло и года после того, как Кутуз взошел на престол Египта и вышел к врагам, как он возвращается, решив все дела. Я, Аллах, субханак. Представьте себе, Кутуз Рахмахуллах стал правителем Египта 24-го зулькаида 657 -го года. Полностью очистил Палестину и Шам от жестоких захватчиков. Часть монголов уничтожил, часть отправил в бегство, и все это за 11, даже за 10 месяцев. Сражение завершилось 25 рамадана, то есть через 10 месяцев. И месяц ушел на приведение Шама в порядок. В итоге 11 месяцев. Субханаллах. Разве не было невозможным представить, что мусульмане одержат победу за такой короткий срок? Сложности, через которые мусульмане проходят сегодня, без сомнений, намного, в тысячи раз меньше, чем те, что пришлось видеть мусульманам времен монголов. Мы увидели, как под ногами этих жестоких захватчиков без какого-либо сопротивления умирали миллионы мусульман. Мы увидели слабость мусульман, мы увидели страх, трусость, предательство, диверсии. Все это присутствовало среди мусульман. Но в такой сложный период Аллах разрешил умме подняться. Аллах позволил победе вернуться к мусульманам. Победа может быть близка. Она может быть через несколько месяцев, через несколько дней. Но нам, братья и сестры, необходимо возвращаться к истокам, чтобы увидеть, как умма выходит с такого мрака? Посмотрите, как по милости Аллаха Кутус одержал эту великую победу. Там свои предпосылки и причины. Там длинный путь, по которому шел Кутус и другие приближенные к нему мусульмане, пока не дошел до победы. Путь один, и на этом пути нет исключений, ибо это одно из установлений Аллаха на земле. Ты не найдешь замены установлением Аллаха. Ты не найдешь отклонения в установлениях Аллаха. О причинах этой победы мы поговорим в следующей серии. А в этой серии мне хотелось бы остановиться с вами на колоссальной важности этой победы и ее последствиях, от которых замирает сердце. Хотя это сражение завершилось в каком-то определенном регионе за один день, его итог имел последствия, которых невозможно было представить. Битва при Анжелуте ⁇ это дата настоящего рождения государства мамлюков. Хотя в действительности мамлюки захватили власть после сражения при Фараскуре, убийства Тураншаха и прихода к власти Шаджарад-Дур, затем Эзуддина Айбека, настоящим рождением государства мамлюков считают победу в битве при Айнджалути. Мусульмане одержали в этой битве великую победу, которая изменила все представления о соотношении сил в мире. Так родилась великая держава. Но история этой державы подверглась атаке тех, кто вторгся, как и история любой мусульманской страны, которая принесла величие этой религии. Взять, например, историю амиядского халифата. Я более чем уверен, что до вас дошло много ложных сведений об этой великой стране, которая распространила ислам в четверти известного мира. Это не значит, что все в этой стране было идеально. Безусловно, были ошибки. Так же, как и в государстве мамлюков, можно найти ошибки в действиях мусульман, так как это люди, но это государство хранило знамя ислама в течение трех столетий подряд. После поражения монголов в Шами после этой битвы он жив и находился в Тибризе, не подумал сунуться на землю мусульман, кроме одного раза. Это была попытка отомстить за одного из своих предводителей, убитого возле Алеппы. Но эта попытка не увенчалась никаким успехом. На следующий день он был вынужден отступить обратно в Тибриз. Представьте себе, братья, то есть эта битва не оставила у монголов никаких сил продолжать войну с мусульманами. Эта победа дала начало державе мамлюков, которая далее взяла на себя очищение шама от крестоносцев. Посмотрите, братья, посмотрите на эти великие решения. Не успел Куттуз избавиться от жестких монголов, как он берет на себя освобождение шама от других захватчиков. И после его смерти, Рахмахуллах, Аллах подарил этой уме таких великих предводителей, как и Барс и другие, которые продолжили путь Куттуза и полностью очистили шам от врагов ислама. Последнее королевство крестоносцев Шами, королевство Акра, пало в 690 году по хиджре, То есть через 32 года после битвы при Анджалуте, земли, которые более полутора века находились в руках крестоносцев, были освобождены за эти 32 года. Была освобождена Антакия, Триполи, Сайда, Бейрут, Аскалян, Яса, тифа Акра. Все государства крестоносцев без исключения пали от рук мусульман в этот период. Под меч мусульман попали и другие враги. В Великой битве войско армянского короля Хитума I потерпело сокрушительное поражение. Было убито 40 тысяч армян. Монголы оставили их без помощи и вскоре сами ушли в небытие. Мои братья и сестры поверим, Победа от Всевышнего Аллаха. Возможно, анализ причин победы мусульман в битве при Айнджалуте, которая имела невообразимое множество колоссальных последствий для ислама, ума и всего мира, является самым важным в изучении этой истории. Поэтому в следующей, последней серии этого цикла, мы максимально коротко перечислим часть средств, которые использовал Кутуз вместе с героями и учеными Ислама, И причины, которые в итоге привели к такой блестящей победе. Это то, что мы должны брать в пример, к чему должны стремиться и то, чего мы просим у Аллаха Субханава Тааля. Посредством этого, иншаллах, к мусульманам вернется их величие. Прошу Аллаха даровать нам понимание его путей, научить нас полезному